Запись пошла. Итак, мы выходим с экстренным выпуском. В тот самый момент, когда весь мир и вся страна борется с инфекцией коронавируса, с этой неизлечимой болезнью, требующей карантина, мне отрадно сообщить вам, что найдено действенное средство. И отрадно то, что изобретателем его является наш соотечественник, простой русский мужик. Это Леонард Карлович Пахельсон. Леонард Карлович, мы просим вас, расскажите нам. Ведь ваше средство поможет всем гражданам. Поделитесь секретом. Здравствуйте. По своему образованию я программист. И поэтому я не понаслышке знаю, что с вирусом надо бороться с помощью антивируса. Вот. Немножко нескромно, но я надеюсь, выдвинулся на соискание Нобелевской премии. И поделюсь сейчас с вами своим ноу-хау. И на самом деле все довольно просто. Вот, вот как это выглядит. Смотрите, вот, вот, вот. А, а да, вот, вот. Антивирус, антивирус. Сейчас я расскажу. Ага, вот. Смотрите, как это делается. Вот. Значит, берем антивирус. Антивирус. Вот. Потребуется две резиночки. Вот такие вот. Да. И теперь смотрите, что мы делаем. Продеваем вот так вот так резиночки. Вот так вот. Раз. Да. Вот Раз. С одной стороны. С другой. Ну вот. И примерно мы получаем вот это следующее. Вот. Вот такую вот штуку. И теперь получается вот что. Смотрите. Раз. Два. И мы получаем вот такую вот отличную антивирусную маску, которая защищает от любого вируса. Она антивирусная. Понимаете? Вот что важно. -то. Вот в чем секрет. Непроницаемый барьер для любого вируса. Вот так вот. Дело в том, что мы же знаем, что от вирусов еще помогает маска. Я решил совместить в одном две технологии. Кстати, если вы хотите приобрести такую маску, вы можете получить ее вот от меня. Буквально надо для этого просто на мой телефон сам позвонить и перевести деньги на карту. Стоп, стоп, стоп, стоп. Дальше не надо. Дальше а, мы да, дадим титр. Да, да. Ладно. А просто надо знать, что не любая подойдет. Тут должен. Вы же... Я же программист, тут должна быть определенный тантивирус. -то Только я знаю код. Да. Спасибо, Леонард Карлович. Итак, средство найдено, используйте. Мы победим коронавирус, он не пройдет. До скорой встречи, друзья. Увидимся в следующем эфире. А с вами с экстренным выпуском, специальным экстренным выпуском, был Геннадий Набоелов. С другой, ну вот, и примерно мы получаем вот это следующее, вот. Вот oh. вот О, Греция, великая Раз. могучая страна, скрепы, скрепы. получаем, великая вот нация, вот великий маску, результат, Снимаю шляпу, защищает от любого okay. yes. Yes. Вот